Всем привет, с вами Макс Репьев И сегодня на обзоре у нас действительно уникальный проект Это два дома, которые находятся на участке в 10 соток и этот объект подойдет действительно большой семье. В одном доме могут жить родители, во втором доме могут жить дети. Этот дом 230 квадратных метров, следующий 137, участок 10 соток. И здесь вот такая площадка с двумя гаражами. И уникальность еще заключается в том, что находимся мы на самом въезде Вадлер. Здесь у нас жилой комплекс «Морская симфония» с его инфраструктурой, детскими площадками, торговыми площадями, большим магазином перекресток. Но это все-таки дом, то есть вы можете жить здесь, наслаждаться своей внутренней инфраструктурой, но если вам ее не хватает, то вы всегда можете добраться до туда, либо съездить в любой ресторан в Адлере, в любой ресторан в Сочи. Мы находимся сейчас ну, вот на самом въезде в Адлер, грубо говоря, то есть нам ну, что в ту, что в другую сторону ехать одинаково. И давайте сначала посмотрим, как выглядит территория, а потом уже с вами зайдем в дома. Как вы видите, они уже оба. Ну, да, дальний просто не особо отсюда видно, но мы его сейчас с вами посмотрим. Оба уже обжитые, территория уже с такими возрастными деревьями, и здесь действительно создается уют. Даже вот эта вот живая изгородь над гаражом, над аркой, над этой въездной, смотрится все очень и очень эстетично. Гараж, как вы видите, у нас на две машины, то есть вот они, пожалуйста, стоят, и территория выглядит вот так. Давайте, наверное, спустимся сначала, посмотрим общую концепцию, а потом уже прогуляемся по домам и посмотрим, как они выглядят внутри. Мы с вами опустились, так скажем, на цокольный уровень участка. Здесь у нас расположилась летняя кухня, но мы ее с вами посмотрим, спустившись из дома. Здесь у нас расположился бассейн с качелькой и с мангальной зоной. И здесь у нас располагается второй дом в котором вы можете поселить либо своего сына, либо свою дочь, а сами жить именно в этом доме, либо просто его сдавать в аренду. Проблемы в этом нет никакой. И это на сегодняшний день действительно хорошее направление, которое позволит вам получать пассивный доход. Это действительно востребовано. Сейчас здесь по соседству делают ремонт в соседнем комплексе, поэтому немножко шумновато. Sorry, что так получается, но объект стоящий, и нет смысла просто ждать, когда они закончат. Вообще сама по себе территория действительно прекрасна. Есть вот такие пальмы, они уже взрослые. Есть вот такие лиственные. Сам по себе ландшафт выглядит очень и очень неплохо. Также есть подсветка дорожек, то есть вы никак не забудетесь. И вот это второй дом. Мы с вами сюда сходим чуть-чуть попозже. У него есть своя терраса, есть свой такой вот небольшой садик. И действительно приятно здесь находиться. Но сюда мы с вами сходим позже. Пойдемте теперь внутрь, посмотрим, как это все выглядит. Вообще, еще раз напомню вам, что общая территория участка это 10 соток земли. На нем расположилось два дома. Вот этот 137 квадратных метров, а тот, куда мы с вами пойдем, будет у нас 230 квадратных метров. Основной заход в дом осуществляется с вот этой вот площадки. То есть здесь, по сути, у нас идет разделение. Вот эта дорожка идет в этот дом, нижняя дорожка идет в дальний дом. Если вы хотите как-то разграничить это, никакой проблемы в этом не будет. Можно сделать живые изгороди. Здесь по ходу движения у нас есть вот такая зона, в которой можно реализовать цветник, либо посадить еще какие-то растения, может быть, плодоносящие, какие хотите. Для этого здесь есть небольшая вот такая площадь. Идем внутрь. И мы заходим с вами в дом. Дом номер один. И выглядит он действительно потрясающе. Вы просто обратите внимание на его размеры. Первый этаж представлен как кухня-гостиная. Кухня гостиная здесь хороший телевизор можно всей семьей собраться и смотреть кино и также еще есть свойками при входе нас встречает вот такая прихожая зона ее конечно можно расширить и добавить сюда еще какой-нибудь гардеробный шкаф можно отсечь и сделать здесь гардеробную но гардеробная здесь есть на втором этаже посмотрите как она выглядит она очень функционально, вам понравится. Просто знайте, что здесь есть возможность добавить каких-то шкафов, если вам этого будет недостаточно. Мне очень, правда, нравится, как спланирован первый этаж. Очень нравится обеденная зона, то есть большая семья здесь спокойно может собраться. И отсюда у нас открывается еще вид вот на такую террасу. Мы это все с вами посмотрим. Кухни вопросов нет никаких, она полностью укомплектована. В таком минимализме здесь нет нагромождения шкафов, то есть смотрится все хорошо и так, что есть пространство. Перед тем, как мы, наверное, с вами пойдем на второй этаж, давайте спустимся вниз на летнюю кухню. Посмотрим, как выглядит она. А далее уже пойдем с вами на этаж спален и еще поднимемся на чердак. Там прям большая будет спальня. Здесь, значит, у нас, господа, представлена летняя кухня. Вы можете спуститься из самого дома в нее. И у вас отсюда осуществляется выход к бассейну. То есть можете здесь с друзьями собраться. Летом, там, зимой даже никакой проблемы нет. Здесь у нас есть несколько подсобных помещений. Выглядит это все вот так. Небольшая такая тренажерная зона. Ну и здесь у нас погреб. Можно так он вот, этот винишко, а не винишка, Все это стоит. Это был такой этаж именно летний где вы можете с друзьями проводить время. Делать какие-то блюда на мангале, плов, купаться в бассейне и так далее. Пойдемте назад наверх. Да, кстати, здесь еще есть санузел. В принципе, из этого места, если у вас будет, например, одна семья жить в этом месте, можно, конечно, оставить здесь санузел, можно здесь сделать прачку. Если хотите. Это уже на усмотрение каждого. Поднимаемся по лестнице. Очень удобные перила. Никто не упадет. Очень, кстати, высокие потолки. Здесь у нас камин. И вот просто представьте вот эту картинку. Зимний вечер. Может быть дождь. Вы сидите, смотрите любимый фильм. А там у вас потрескивает огонь. Представили? Хорошая, да, картинка? Идем на второй этаж. Смотрим, как у нас все выполнено там. Кстати, обратили внимание, да, какого размера лестница? Она такая, что сюда рояль можно занести. И я в самом начале вам сказал, что здесь прям человеческие площади. Обратите внимание, какого размера здесь спальня. Это основная спальня, и она прям гигантская. Здесь есть выход еще на террасу. Пойдемте сходим, посмотрим, как выглядит у нас общая концепция сверху. Такой балкончик. Можно здесь поставить себе стул, читать книжку, смотреть. Зелени, конечно, здесь очень много. И все очень приятно. Пойдемте дальше. При этом только одна спальня имеет выход на балкон. Другие не имеют. Здесь, значит, у нас еще одна спальня. Она подразумевается как гостевая. Но можно, как вы понимаете, здесь поставить двуспальную кровать, прикроватные тумбочки, и будет вам полноценная еще одна спальня, как хотите. Вот такого размера ванная. Ванная с гидромассажем. Я, честно говоря, даже ни разу такое не видел. То есть у нее здесь такое стекло. И здесь еще есть выход, собственный, на небольшую такую террасочку. Небольшой балкончик. Видно всю территорию снизу. Но она прям хорошего, человеческого размера. При этом не загроможденная ничем. Вопросов нет. И здесь, как я вам еще говорил, есть хорошая гардеробная, очень функциональная. Целая комната здесь для этого отведена. С очень интересным механизмом. Который я никогда не видел Со второго уровня Вот так вот достаете И вот пожалуйста Забираете отсюда вещи И потом убираете их назад Ну и как вы понимаете Это везде реализовано То есть везде есть два ряда плечиков Никаких проблем нет С хранением точно не будет Поэтому первый этаж можно ставить спокойно И здесь есть еще чердак А чердак это прям такое холостяцкое логово. Здесь, конечно, крутоватая лестница, но я вам сейчас все покажу. Просто посмотрите, насколько он большой. Здесь, конечно, можно оставить спальню, как она есть на сегодняшний день. Она занимает, по сути, весь этаж. Можно здесь сделать какой-то кабинет. Можно здесь сделать собственную обсерваторию. Здесь есть окно, наблюдать за звездами. И это как бы 230 квадратных метров. Но только 230 квадратных метров это второй этаж. И этаж, где находится кухня-гостиная. А нижний этаж, где находится летняя кухня. И вот это, это чуть-чуть другая площадь, соответственно, больше. Но простор этого дома, конечно, поражает. Мне очень нравится его первый этаж. Он прям правильно сделан. Для большой семьи просторно, так что никто никому не мешает. Очень классно. Ну и для того, чтобы нам попасть в тот дом, как я уже говорил, нам нужно пройти сначала здесь, спуститься, и мы окажемся в нем. При этом, действительно, если использовать концепцию «один дом для себя, второй для сдачи», то он может прям приносить вам действительно хороший пассив. Но вы его можете использовать как большая семья. В этом доме живете вы, а в том доме живут ваши дети. Никакой проблемы в этом нет. И вы делите общую территорию напополам. То есть ваши внуки бегают здесь по вашей территории, купаются в бассейне. Вы все вместе здесь занимаете эту летнюю кухню, делаете блюдо на тандыре. Все как бы очень даже эстетично и все вяжется. Плюс самое главное, что здесь не нужно заморачиваться со стройкой. Здесь не нужно заморачиваться с ремонтом. Вы просто сюда приезжаете и сразу же живете. У вас уже готовый ландшафт. Все абсолютно есть. Идем сюда. Следующий дом. Выглядит он вот так. Распланирован он на первом этаже в большую такую кухню-гостиную. И здесь вы действительно со своей семьей сможете проводить вечера, смотреть телевизор, смотреть кино, играть в игры, в консоли, во что угодно. И причем сюда можно еще вывести большой стол и собрать друзей. Никакой проблемы нет. Но если у вас компания будет поменьше, то вы спокойно разместитесь на кухне. И кухня здесь действительно эстетичная, такая красивая, она мятного такого цвета, для цвета тифани. Ну, я, честно, может быть, где-то заблуждаюсь, но вы меня можете поправить в комментариях. По ней вообще нет никаких вопросов. Вся техника, все установлено. И здесь еще есть вот такой выход на террасу. На террасе сидит кот, который хочет сюда попасть, но мы пока ему не дадим такой возможности, чтобы он нам не мешал. И терраса прекрасна тем, что здесь вы сварите себе кофе, выйдете туда, посидите, понаслаждаетесь зеленью, понаслаждаетесь тем, что происходит вокруг, и просто кайфанете. Телевизор ультраплоский просто смотрите. Идем на второй этаж, и по пути нас встречает вот такая замечательная лестница. Это ковка, ковка, причем дизайнерская, выглядит максимально круто, очень мне нравится. Ступеньки деревянные, но ее прям хочется трогать, трогать. Очень, конечно, крутое решение. И на втором этаже у нас с вами будет замечательная ванная с окошком, с маленькой такой со своей террасой. И вы можете здесь полежать, выйти сюда и здесь что-то поделать. Причем соседи вас, естественно, здесь не видят. Такой, знаете, тайландский стиль. Там очень много таких э, ванных комнат, где вот такая же зелень. Причем можно еще было туда душ вывести. Вообще было бы прям прикольно. Здесь у нас основная спальня. И спальня тоже имеет террасу. Выглядит это все вот так. Выходите сюда, спокойно здесь Можете книжечку почитать, полежать Маленький ваш ребенок Может здесь поспать И на этом этаже у нас есть еще Как бы спальня, либо можно это использовать Как кабинет Ну изначально это вот сейчас используется как кабинет Но это может быть еще одна Спальная комната, двуспальную кровать сюда ставите Никакой проблемы нет Есть гардеробочка вот такая И в этой части вы можете Поставить еще одну спальню Либо сделать здесь Звукозаписывающую студию В последнее время в своих видео я почему-то очень много говорю про звукозаписывающую студию Здесь это сделать можно Либо здесь можно сделать кабинет В общем, все что угодно А также здесь есть гардеробная Выглядит это вот так Общая площадь дома, именно вот этого, 137, по-моему, квадратных метров, не учитывая террасы. Каждая терраса еще по 20. Итого получается у нас общая площадь вместе с террасами, конкретно этого дома, 177 квадратных метров. И я надеюсь, вам нравится, как он выглядит. Мы с вами посмотрели территорию посмотрели два дома. Еще раз напомню, что здесь 230 квадратных метров, но есть еще чердак и летняя кухня. Здесь у нас 137 квадратных метров плюс две террасы. 10 соток земли, полностью готовы к проживанию, то есть не нужно здесь ничего досаживать, что-то может быть чуть-чуть подкорректировать под себя и этот объект будет устраивать вас на все 100%. Для того, чтобы его на сегодняшний день купить, нужно потратить сумму всего лишь 130 миллионов рублей. Если мы будем с вами сравнивать, что вообще на сегодняшний день продается за 130 миллионов рублей, то хорошего по сути ничего нет. Это либо будет где-то далеко, это будет не инфраструктурно, и это точно не будет два дома. Здесь вы действительно покупаете хорошую концепцию, реализовывать либо для большой своей семьи либо в одном живете вы а второй дом сдаете и общие блага делите как-то пополам. при этом это приносит вам хороший пассив и самое главное то что вы здесь находитесь в инфраструктуре магазины детские центры развивающие центры рестораны все рядом не нужно куда-то ехать и если мы с вами будем рассматривать дома которые находятся ну пусть это будет дорога на красную поляну то там будет 230 квадратных метров вот например в ахштыре 80 миллионов рублей. Там будет 8 соток, дом на 230 квадратных метров в Чернии. Если мы с вами возьмем коттеджный поселок, называется лесной вернисаж. Минимальная цена 80 миллионов рублей, 5 соток земли, хай-тек. И как бы у вас там ни бассейнов, ни ландшафта, ничего такого нет. И самое главное, что инфраструктуры там тоже нет. Если мы с вами возьмем, например, коттеджный поселок Панорам. Там тоже есть один дом, 8 соток земли, у него будет бассейн, у него будет гостевой маленький дом, примерно квадратов на 80, сам дом у нас 179 квадратных метров, без ремонта он будет стоить 85 миллионов рублей. Здесь же вы получаете полностью два готовых дома в крутейшей инфраструктуре за 130 миллионов рублей. Оба они с ремонтом, вы видели, как они обставлены, вы видели, как сделан, сделан ландшафт, и если пересчитывать все это, то вы понимаете, что но это выгоднее. Поэтому, господа, если вы заинтересовались этим проектом и хотите посмотреть его вживую, то ссылочки для вас будут указаны внизу в описании к этому видео. Обязательно по ней перейдите, наберите, и наши менеджеры либо сделают вам видеопрезентацию, либо вживую приедете и посмотрите, как это все выглядит. Но выглядит это все действительно неплохо, в этом приятно жить, и самое главное, что все это построено с душой. Вот. Такой был объект. Я надеюсь, вы понимаете его уникальность. Ссылочки указаны внизу. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.